Сейчас у нас предоставляют ликвидность, сейчас очень многие люди находятся в ожидании кризиса. Вот как выход, выход из ситуации, да, то есть спасение утопающего нужно выдержать оборону, то есть валиться будет. В любом случае расшивание вот этого вот бешеного ликвидности напечатанных денег, включенные печатные станки, ребята, они все равно, когда вы печатаете ничем не обеспеченные деньги, вы все равно разгоняете инфляцию. И если вы разгоните инфляцию, она просто убьет вашу экономику к чертям собачьим. И чем раньше будет принято вот это вот политическое решение, да, тяжелое достаточно, что мы повышаем процентную ставку, что мы очищаемся, тем лучше будет. Сейчас нет политической воли ни у кого это сделать, нет политической воли ни у кого это сделать ни у кого это совершить, и поэтому ситуация только усугубляется. И это не значит, что нужно пересмотреть все свои параметры, да то есть все свои доллары начать направить на инвестиции, потому что да, можем ли мы еще порасти, можем еще порасти, толпа еще будет покупать, толпу заставят покупать. А чтобы толпа стала покупать, рынок должен обновить максимальные значения и еще вырасти там, в пределах 10-15%. Просто не поддаваться этому, к этому нужно готовиться. Итак, каким образом выстраивать эшелоны? оборону от кризиса. То есть, первое, это все-таки вопрос, какими активами вы владеете. Да? То есть, это избавиться от неликтив, неликвидных активов, оценив, насколько эффективно или неэффективно ваши денежные средства в них размещены. Второе, спасут кэш. То есть, когда начинаются кризисное явление, всегда когда начинаются кризисные ревеления в мировой экономике, первым делом, куда бегут денежные средства, они бегут в доллары. Хотите вы этого или нет, бегут в доллары, начинает все валиться, развивающиеся рынки, валюты развивающихся стран, все начинает падать, первым делом растет доллар. После того, как растет доллар, включаются там программы спасения, снижение процентных ставок, и, ну, ну то есть первое, что реагирует, это доллар и золото. Поэтому, вот если говорить о том, в чем может быть спасение, это отсутствие кредитов, это избавление от неликвидных активов, это долларовый кэш, который захеджирован через покупку золота. То есть, когда мы говорим, как заработать во время кризиса, ребят, по-другому мы сформулируем, да, как одержать победу над кризисом. Чтобы одержать победу над кризисом, надо сначала выдержать его первый удар. Выдержать первый удар кризиса да, – это защитить свои активы. Защитить свои активы, что убивает активы в период кризиса? Всегда убивает леверидж, заемный капитал, будь то в бизнесе или будь то кредиты, которые взяты как физические лица. Всегда. Потому что если увольняют человека, если снижаются доходы, кредиты платить надо, в итоге банк приходит забирает все, поэтому по возможности это оптимизировать. Второе – это ликвидность, да? то есть ну, первое, что убира, убивает это леверидж – невозможность продать. Второе – это сохранение покупательских способностей денег. Почему позволяет сохранить покупательскую способность денег? Через что мы это делаем? Через покупку доллара и золота. Это мы выдерживаем первый серьезный натиск, да, когда начинается паника и все начинают распродавать активы.